Саня, у тебя стул раскладывается вниз? Да. Покажи. Как далеко раскладывается. Вот те на! Вот Дубина это, упал. Ты, вот это ты меня подловил, Леха! Дурачье.